Так. Ну а сейчас у нас выступит великий поэт Иван Мезенцев. Стихи Коровина Виктора и Ивана Мезенцева, ну и автоподбора. Давай. худеющим людям, которые ждут великие проблемы. меня гарантированно любимая музыка. Здесь играет музыка, как незримая уза. Может читать все время, не забывая про любовь. Моя жизнь никогда ничего страшного, а человека-паука можно купить. Шиммери, ты единственное, это ладно. Хоть раз хотелось отпраздновать свой первый раз. Слышу, как будто это просто пиздец какой-то. Альбом группы по футболу среди знаменитостей из лучших журналов для голосования даже. Если еще один человек пострадал, при помощи стволовых клеток онлайн бесплатный жестычок был танкистом из-за этого года назад. Была бы тишина была такая красивая песня. И клип смотреть онлайн бесплатно без смс. И все равно ничего лучше, чем вчера был танкистом. Человека погибли более-менее 9 лет назад. Ну, пидра, из-за этого такое у меня. Браво, браво! Стихи забатываемые человек, которые погибли на слова автоподбора.